На основном балансе 2012 долларов 67 центов. И на проверке у нас 3234 доллара 46 центов. Сегодняшнее видео будет интересно для тех, кто хочет научиться зарабатывать деньги через интернет. Для тех, кто имеет свой собственный бизнес. Причем неважно, он традиционный. То есть, например, это какой-то магазин. Например, мебели или магазин цветов. Или магазин каких-то подарков. Или у вас интернет-магазин. То есть в интернете это видео в любом случае будет для вас просто бесценно. А также это видео будет для всех тех кто хочет зарабатывать деньги в YouTube на серых и на авторских каналах. Здравствуй мой дорогой друг будущий миллионер. Тебе сегодня неимоверно повезло что ты вообще просто смотришь данный видеоролик. Сегодня мы будем разговаривать о заработке в интернете с помощью одного из самых сильных инструментов по трафику с помощью емейлов. E на данный видеоролик я потратил более 78 часов своего личного времени и все только ради того, чтобы научить тебя отправлять десятки и сотни тысяч писем для того, чтобы ты зарабатывал деньги в интернете. От того, насколько внимательно ты будешь смотреть данный видеоролик, зависит твое финансовое будущее. Поэтому устраивайся поудобней, а мы начинаем. В этом уроке мы обсудим с тобой 5 этапов. На первом этапе мы с тобой поговорим о том, какие схемы заработка существуют на рассылке писем. На втором этапе мы научимся с тобой собирать любые базы e адресов. После мы научимся с тобой, как делать рассылку. На четвертом этапе мы с тобой поговорим, как обходить спам-фильтры. И на пятом этапе мы поговорим о безопасности. Итак, как же зарабатывать на рассылке писем и какие схемы заработка на сегодня? день существует с помощью рассылки писем. И первый метод заработка с помощью e email рассылки это конечно же партнерские программы. На сегодняшний день существует множество различных партнерских программ. Например такие как EPN AliExpress или как Action Pay ссылки кстати на них будут в описании под этим видео уроком. Про партнерские программы я рассказывал более детально в данном видеоролике. Если ты его еще не смотрел можешь кликнуть сейчас по этой картинке и у тебя откроется второе дополнительное окно. И после того как ты посмотришь данный видеоролик ты сможешь посмотреть следующий. Естественно тут важным моментом является сохранение тематики. То есть скажем если мы продаем через партнерскую программу какой-либо товар EPN AliExpress то нужно понимать кто будет являться его покупателем. Ну например если мы продаем детские какие-то игрушки то рассылку нам нужно делать именно по родителям которые имеют маленьких детей. Как найти и собрать данную e e-mail базу мы поговорим чуть-чуть позже. Но самое главное чтобы вы поняли принцип. Например вы подключили себе партнерскую программу и вам платят за то что дети регистрируются по вашей ссылке в игре и за то что они в нее играют. Вам также дополнительно доплачивают и вам соответственно нужно сделать рассылку именно по детям которые играют в подобные игры. Соответственно нужно собрать тематическую базу. Как ее найти мы поговорим сейчас буквально совсем скоро. Но самое главное вы меня поняли в общем что прежде чем что либо рассылать нужно понять кому это интересно и где эту базу можно найти. Теперь давайте поговорим о конверсии. То есть что я имею ввиду под словом конверсия. Ну например вы сделали рассылку 1000 писем и из 1000 потенциальных клиентов в итоге у вас стало 10 клиентов. В этом случае конверсия это 1%. Вообще чтобы вы понимали конверсия 0.5-1% это абсолютно нормальная хорошая конверсия. Конечно иногда бывает и 2 и 3 и 5%. Все зависит от того, насколько вы подойдете серьезно к вопросу по сбору тематической именно базы. То есть именно тех клиентов, кому будет интересно ваше предложение, которое вы рассылаете в письмах. Также нужно понимать, что сначала вы собрали базу, и это холодная база. Базу нужно также утеплять. То есть возможно сделать продажу в несколько этапов. Можно продавать не сразу в лоб. То есть изначально вы пишете холодным клиентам, которые вас даже не знают и которые не ждут от вас письма. Можно написать первое письмо где вы просто например с ними познакомитесь и извинитесь за то что вообще делаете им рассылку, так как они на нее не соглашались. Это один из вариантов как утеплить потенциальных клиентов. И таким образом можно постоянно утеплять базу и работать с ней. То есть можно набрать легко базу из 100 тысяч подписчиков или даже запросто миллион два или три это абсолютно легко делать ей несколько рассылок из этой базы срезать постоянно тех кто даже не открывает ваши письма тем самым ваша база все время будет утепляться, вы будете смотреть кто именно открывает ваши письма. Таким образом база будет становиться все меньше, меньше и меньше, но в итоге останутся только те, кому вы действительно интересны. И по такой базе, естественно, конверсия будет с продаж намного выше. Это может быть и 10, и 20%, и 30%. Все зависит уже от того, какую рассылку вы будете делать насколько качественная она будет. но чтобы вы понимали сделать рассылку например 100 тысяч писем за день это легко можно с помощью тех программ, про которые мы с вами сегодня в этом видеоролике поговорим. и второй вид заработка с помощью e email рассылки- это продажа собственных товаров и услуг. то есть возможно у вас есть собственный бизнес. Ну например это интернет магазин. Таким образом можно собрать определенную базу кому будут интересны ваши товары или услуги и начинать рассылку по ним. Тем самым у вас появится огромный поток клиентов. Но если вдруг вы владеете традиционным бизнесом скажем у вас магазин мебели или магазин цветов и вы продаете свою мебель или свои цветы только по своему городу. Например это город Казань. Но никто не говорил что нельзя отсортировать базу например по гео. Конечно можно собрать именно ту базу которая вам необходима. То есть можно например собрать только такую базу людей которые живут в том или ином городе. Также например у вас бизнес в услугах B2B. То есть это бизнес для бизнеса. Для вас также будет бесценна email рассылка. Вы также можете получать клиентов из email рассылки. Так как можно собрать базу не только физических лиц, но и любых юридических лиц. Отсортировать ее и делать по ней рассылку и с помощью этого зарабатывать огромные деньги. Также email рассылка будет безумно доходной для тех, кто является фрилансером. Ну, например, вы на заказ делаете сайты, или вы, скажем, дизайнер. Тогда с помощью e-mail рассылки вы можете с легкостью найти десятки, сотни и тысячи клиентов, если конечно вы справитесь с таким потоком клиентов. Причем абсолютно неважно, важно, занимаетесь вы фрилансом по своему городу, по своей стране или по всему миру, с помощью e рассылки все это легко осуществить. Также с помощью e рассылки можно делать пиар или продвижение чего-либо или кого-либо но например можно пиарить с легкостью свои авторские каналы youtube или свои серые каналы youtube и таким образом благодаря email рассылке вы будете зарабатывать намного больше денег на youtube но например я в данное время думаю как сделать рассылку для продвижения своего авторского канала который в ближайшее время буду запускать например у вас серый канал про детские мультики тогда вы можете собрать базу email адресов например с форума молодых мамочек которым будет интересно подписаться на ваш канал для того чтобы ее дети смотрели мультики на вашем канале или например мой авторский канал про бизнес и про заработок а также про социальные сети я собираю определенную email базу кому это будет интересно и делаю по ним рассылку для того чтобы они просто приходили на мой канал и абсолютно бесплатно смотрели мои видеоролики соответственно в таких случаях конверсия может быть совсем другой то есть она может достигать запросто 70 Конечно же, тут очень много зависит, насколько грамотно вы будете делать саму email рассылку. Также email рассылка хорошо подходит для тех, кто занимается MLM бизнесом, то есть другими словами сетевым бизнесом, потому что с легкостью можно собрать email базу сетевиков и предлагать им свои проекты. То есть благодаря email рассылке можно находить людей в свой любой сетевой проект. Да и вообще с помощью email рассылки можно продвигать любой бизнес товар и любую услугу. Сам факт того что с помощью email рассылки можно зарабатывать большое количество денег и можно эту рассылку делать постоянно абсолютно бесплатно то есть самому без чьей либо помощи без каких либо сервисов где постоянные ежемесячные платежи а с помощью собственных программ это нереально круто потому что можно постоянно просто черпать и черпать клиентов и деньги. Ну а теперь мы приступаем к самому интересному мы начинаем собирать базу e-mail. Но прежде чем мы ее начнем собирать я хочу сказать одну важную вещь за которую вы меня потом миллион раз будете благодарить. Никогда ни при каких обстоятельствах не покупайте никакие email базы и не скачивайте бесплатные email базы по простым причинам. Во-первых, эта база непонятна каких целевых клиентов. Во-вторых, в этой базе могут быть подставные email адреса. Например, того же самого mail.ru или Яндекса. Они довольно так часто делают для того, чтобы вычислять тех, кто делает рассылки. Поэтому всегда собирайте только свои собственные базы. Итак, в принципе, мы можем собрать вообще любую базу. Но сейчас давайте я сделаю пример на примере партнерской программе, где будут нам платить за то, что люди регистрируются в игры и скачивают игры. Соответственно, если мы будем распространять данную партнерку, то нам нужно подумать, кто будут наши клиенты и где они обитают. Но ну наши клиенты, скорее всего, это дети, которые играют в игры. Конечно же, бывает, что и взрослые играют в игры, но чаще всего это дети. Теперь надо подумать, где они могут обитать в интернете. Скорее всего они с легкостью могут обитать на различных форумах которые посвященные разным играм. Конечно же можно углубиться. То есть ну например ваша партнерская программа про определенную игру. Скажем например эта игра какая-то стрелялка которая похожа на Counter-Strike. Соответственно мы будем искать людей которые обитают на форумах посвященных подобным играм. То есть это уже более глубокий анализ. И чем точнее, чем более глубже будет ваш анализ, тем больше выхлоп будет вашего заработка. По поводу партнерской программы, где ее брать, напоминаю, ссылки в описании под этим видеороликом. Вы можете зарегистрироваться в этих двух партнерских программах. В одной это EPN AliExpress, с помощью нее можно распространять и продавать любые товары. И вторая партнерская программа это Action Pay. В ней есть любые другие партнерские программы. Также есть и различные партнерские программы о играх. Итак, мы просто в Гугле вводим форумы о contra После этого берем вот эти сайты, нажимаем правую кнопку мыши, выбираем копировать адрес ссылки. Открываем программу. После этого в программу вставляем ссылку и нажимаем кнопку Поиск. Здесь еще раз нажимаем ОК. Все, поиск у нас начался. Мы можем смотреть, сколько здесь всего на форуме страниц и сколько страниц сейчас мы успели просмотреть и также сколько email адресов мы собрали. Вот они потихоньку все здесь появляются. И то есть таким образом можно с легкостью с любого сайта собирать email адреса. Вот уже 46 адресов. Но я сейчас не буду собирать большое количество. Я просто ради примера показываю. Поэтому я остановлю поиск. Теперь я вернулся в Google Беру адрес второго сайта, копирую адрес ссылки, возвращаюсь в программу, стираю предыдущий адрес, вставляю нынешний и снова нажимаю поиск. Подтверждаю, все наши предыдущие адреса, обратите внимание, сохранились и сейчас пойдут новые email адреса со второго сайта. Таким образом вы формируете любую e-mail базу. Бывают абсолютно разные сайты. На каких-то сайтах очень мало email адресов на каких-то очень много. Но, например я вижу что на данном сайте не очень то много email адресов. Поэтому я просто останавливаю возвращаюсь назад в Google беру новый сайт возвращаюсь в программу вставляю его и нажимаю кнопку поиск. Все видим что адреса снова пополняются снова набираются. Таким образом мы собираем email базы и по этой email базе мы можем сделать рассылку пригласить их например бесплатно играть в наши какие-либо игры по партнерской программе. А нам за каждый переход регистрацию и за каждого человека который будет играть в ту или иную игру будут платить хорошие деньги. Как сделать рассылку поговорим немножко позже. Сейчас хочу вам показать пример для EPN AliExpress. Например мы будем с EPN AliExpress продавать какие-то либо товары для молодых мам. Возможно это будут какие-то игрушки возможно это для маленького ребенка какая-то либо одежда но в общем в поиске мы вводим например форумы мамочек. Вы включаете уже голову и можете писать что угодно. Также мы можем сделать поиск сразу целым списком. То есть мы нажимаем поиск, выбираем поиск по списку. И сюда мы можем ввести список сайтов. То есть мы берем, также копируем адрес ссылки. Возвращаемся в программу и здесь просто нажимаем вставить. Потом Enter и с новой строки новый сайт. Возвращаемся назад, снова берем второй сайт, копируем адрес ссылки. Вернулись в программу, вставляем. И так можно делать целый список. После этого просто нажимаете кнопку ОК и все программа будет начинать делать поиск. То есть обычно как я делаю. Делаю пару сотен сайтов, после этого запускаю программу перед сном и во время того как я сплю программа мне собирает базу, либо можно ее запустить пока вы занимаетесь другим делом, тем самым пока вы будете заниматься своими делами программа вам будет собирать e-mail базу. Вот таким друзья простым методом можно собирать любые базы на 10, на 100 тысяч. Хоть на миллион, неважно чем вы занимаетесь. Возможно, вы хотите заработать. Тогда мы просто берем партнерские программы, думаем, кто возможно может стать клиентом, и ищем данные email базы. Возможно, у вас уже есть бизнес. Например, возможно, вы поставляете цветы оптом. Тогда мы можем вести форумы о цветочном бизнесе или форумы для владельцев цветочного бизнеса и собрать базу владельцев цветочных магазинов. После этого сделать рассылку по нашему предложению. Поэтому также email рассылка будет очень доходный для тех кто уже имеет свой бизнес и как я говорил ранее также это будет полезно для любых фрилансеров. Например вы дизайнер и вы хотите найти заказы. Тогда мы просто ищем какие-то форумы где могут обитать наши клиенты и делаем поиск по ним. Также я уже говорил email маркетинг может быть бесценен для тех кто занимается MLM бизнесом. В этом случае все просто мы просто пишем MLM форумы и MLM базы берем просто сайт также копируем ссылку вставили в программу нажимаем поиск окей и вот мы видим как очень быстро набираются email базы MLM щиков и таким образом если вы занимаетесь сетевым маркетингом вы можете также зарабатывать на email рассылки Итак, друзья давайте же подытожим кто может заработать на рассылке Любой человек который хочет вообще зарабатывать деньги в интернете может зарабатывать на email рассылке. Также как я уже говорил ранее любой человек который хочет зарабатывать на ютюбе на авторском или на серых каналах также может сильно увеличить свой доход с помощью email рассылки. Также с помощью email рассылки может зарабатывать любой фрилансер может найти себе заказчиков. Также с помощью email рассылки можно развивать любой бизнес как традиционный так и бизнес в интернете. Также email рассылка очень прибыльна для MLMщиков, для тех кто занимается сетевым бизнесом. Да и вообще на самом деле на email рассылке может заработать любой. Я просто привел пару примеров. А на самом деле их намного намного больше. Вообще сейчас во всем мире все компании используют e-mail рассылку как маленькие компании и так и крупные корпорации. Наверное это не просто так и связано это скорее всего с тем что это очень и очень выгодно. Поэтому я и тебе советую друг обязательно заняться e рассылкой. Итак, теперь когда мы собрали e-mail базу нам нужно ее сохранить. Мы можем это сделать Просто сохранив в Excel, либо сохранив в Word, либо можем просто скопировать и вставить в любую программу. Для того чтобы скопировать просто нажмите кнопку в буфер. Но лучше всего и удобнее всего сохранять в Excel. Поэтому просто нажимаем Excel. После этого открывается Excel. И здесь мы видим три колонки email адрес, имя пользователя и просто адрес. В Excel удобно сохранять так как здесь есть лишние данные. И с помощью Excel мы легко их удаляем просто выделяем колонку и нажимаем на клавиатуре кнопку DEL. Тем самым мы удалили лишние данные оставив только email адреса. Теперь мы просто сохраняем данный файл. Итак, мы научились с тобой собирать любую email базу и сохранять ее. Итак, следующий этап после того, как мы собрали базу емейлов, e это проверка данной базы. Во-первых, существуют такие емейлы, e которыми уже никто не пользуется. Есть специальная программа, которая позволяет вычислить данные адреса перед тем как начать отправку. Есть множество программ, которые это делают. Но на самом деле действительно хорошо на 99% вычищает эти email адреса одна единственная программа. Сейчас я ее вам покажу. Но вы должны понять важную вещь. От качества чистки вашей базы будет зависеть успех вашей email рассылки, Так как если в вашей рассылке останутся email адреса, которые уже не работают. Или которые вообще не существуют, а такое бывает часто, что мы собираем базу и в ней попадаются email адреса, которые вообще не существуют. Так как на сайте их пишут люди, и просто они не всегда хотят оставлять действительно свой e-mail. И пишут бывает левый email, которого просто не существует. Если мы такие почтовые ящики не уберем с нашей базы, то наша рассылка не пройдет хорошо. Она может просто попасть в спам. Также у всех служб, таких как Mail.ru, Яндекса, Яху, Google, есть свои спам фильтры. И очень часто данные компании специально создают подставные e-mail ящики для того чтобы вычислять людей которые делают рассылку. Поэтому когда мы проводим нашу чистку мы вычисляем все ненужные почтовые ящики и избавляемся от них и только после тщательной чистки мы делаем уже mail рассылку. Итак мы зашли в программу для того чтобы проверить нашу email базу. Здесь можно загрузить email базу просто списком копировав ее и вставить сюда. Либо можно загрузить сразу целый файл. Я загружу файл. Файл можно загружать в txt варианте и csv. Я обычно загружаю txt вариант. После того как я выбрал список и открыл файл txt у меня загрузилась данная база. Я специально взял небольшую базу для того чтобы просто показать пример. Тут всего 162 email ящика. Теперь мы нажимаем на кнопочку начать. И мы видим как у нас начинается проверка. Зеленым помечены те адреса которые являются действительными. То есть вот мы видим сразу на кружочке зеленые это действительные. Красный цвет означает что такого email ящика не существует. И желтый значит что не проверено. То есть в итоге в конце из всех e-mail ящиков мы оставим только зеленые. А желтые и красные мы удалим. Так как, когда даже есть 3% непроверенных или неверных e адресов, то такая рассылка может попасть в спам. Для того, чтобы она не попала в спам, а попала во входящие, мы сразу уберем все лишнее. Итак, мы видим, как быстро работает программа. Она почти закончила свою работу, осталось совсем чуть-чуть. Также советую, если у вас большая e-mail база, ну, например, 100 тысяч или миллион, запускайте данную программу на ночь и пускай она за ночь проверит вашу e-mail базу. Также здесь мы снизу можем видеть, сколько всего у нас сейчас ящиков загружено и сколько уже проверено. Вот мы видим, что программа закончила свою работу, проверила все 162 ящика. Из них зеленых 153 то есть из 162 ящиков действительных 153 ящика конечно данная программа проверяет на 99 процентов все равно 1 процент всегда остаются какие-то ящики которые могут быть несуществующие или так сказать подставные но в основном она вычищает все и видим что один ящик у нас несуществующий и 10 ящиков которые помечены желтым цветом. Нам нужно удалить эти 11 ящиков и оставить только базу из 153 ящиков. Так теперь мы нажимаем экспорт ставим галочки на действительные адреса и адреса выглядят верными то есть где вот такая зеленая галочка. И ставим галочку сохранить результат как исходные данные. После этого нажимаем кнопочку ОК и тут просто сохраняем результат в txt формате. Я сохраню на рабочий стол нажимаю сохранить и вот мой файл то что у меня осталось после проверки. Те email адреса которые уже существуют и которые проверены. Теперь мы будем делать по ним рассылку. Прежде чем мы начнем рассылку нам нужно сделать смену IP адреса. И мы это делаем не только перед рассылкой, но и во время рассылки. Это для того чтобы спам фильтры почты не заподозрили что с одного IP адреса отсылаются множество писем. Чтобы вы понимали у каждого кто сидит в интернете есть свой IP адрес. То есть это такой идентификационный номер. И его мы меняем тоже с помощью специальной программы. Как до рассылки так и во время рассылки. Но если ваша рассылка большая скажем от 10 тысяч писем. Если ваша рассылка маленькая где-то писем, то достаточно поменять просто IP адрес до рассылки. Во время рассылки можно его не менять. Также в случае блокировки IP-адреса, когда вы меняете свой IP-адрес, тем самым вы защищаете свой. То есть если вдруг заблокируют IP-адрес, то он даже не ваш. Это те меры безопасности, которые обязательны и которые необходимы. И которые также позволяют обойти спам. Свой IP-адрес вы можете посмотреть с помощью бесплатного сайта 2ip.ua. У меня вот написано Москва Россия и теперь я поменяю свой IP адрес. И вот я поменял IP адрес и у меня уже пишет местоположение моего компьютера США Эдисон и мой IP адрес. Вот таким образом можно легко менять свой IP адрес. По поводу программы по смене IP адреса мы поговорим в самом конце. И теперь все почти уже готово. Мы собрали с вами базу. Проверили ее, очистили от плохих e-mail адресов, поменяли IP адрес нашего компьютера и остался буквально один маленький шаг прежде чем мы сделаем рассылку. Когда происходит рассылка есть такое понятие как SMTP. Если говорить самым простым языком для того чтобы всем было понятно. Грубо говоря это будет наш почтовый ящик с которого мы будем рассылать. Существует несколько видов SMTP. Это бесплатные и платные. Платные нам не интересны мы говорим только о бесплатных. И самые простые бесплатные SMTP это обычные почтовые ящики на Mail.ru, на Яндексе, на Гугле, на Yahoo и так далее. Но у каждой службы Mail, Яндекс, Google есть определенное ограничение на количество отсылаемых писем в час. Если например с одного почтового ящика будет слишком много отсылаться писем за короткий промежуток времени, то такие письма сразу начнут попадать в спам. Поэтому для того чтобы обойти спам фильтры во-первых мы делаем низкую скорость отсылки, а во-вторых мы будем делать рассылку не с одного почтового адреса а с целого десятка почтовых адресов или сотни. Поэтому нам нужно сейчас зарегистрировать почтовые ящики. Почтовых ящиков на сегодняшний день существует просто бесчисленное множество. Но самые самые популярные вы видите сейчас на экране. И я сразу написал ту максимальную скорость которую можно ставить на один ящик. итак на gmail.com можно отправлять максимум с одной почты 500 писем в день. Это не значит что с gmail.com можно только будет 500 писем в день отправлять. То есть если вы создали например 10 почт и забили их в программу это значит что только с Gmail вы будете отправлять 5000 писем в день. Следующим идет mail.ru на нем можно отправлять с максимальной скоростью 60 писем в час. Прошу заметить разницу тут 500 писем в день тут 60 писем в час. Соответственно в сутках у нас 24 часа. Здесь получается 1200 писем в день. Яндекс.ру 150 писем в день. Максимально можно отправлять с одной почты. Рамблер.ру 200 писем в час. Аойл.ком 500 писем в день. Укр.нет 250 писем в день. Лукас.ком 250 писем в день. Мета.уа 200 писем в день. Hotmail.com. 200 писем в день и yahoo.com 100 писем в час. То есть в сутки получается 2400 писем. Получается что с yahoo можно отправлять больше всего. Теперь по поводу того какие почтовые ящики стоит создавать какие нет. Я бы советовал создать на каждом сервисе несколько почтовых ящиков и вбить в программу все почтовые ящики. Так как почтовые ящики будут абсолютно разные это также поможет нам сделать рассылку более рандомной и когда скорость у нас будет не максимальная а мы ее еще немножко убавим то нам не надо будет постоянно создавать эти ящики потому что их не будут блокировать. То есть мы их один раз создали и так как у нас их много и они абсолютно разные то мы делаем рассылку и не теряем свои почтовые ящики они не попадают в бан. Но если вдруг какой-то почтовый ящик заблокирует, то ничего страшного. Создать почтовый ящик можно за пару минут. А когда привыкнете, сможете почтовый ящик создавать меньше, чем за минуту. Но почтовые ящики я не буду показывать, как регистрировать. Это очень просто. Просто вбивайте адрес, который видите здесь и проходите регистрацию почты. А мы идем в программу для того, чтобы сделать уже рассылку. Итак, вот так выглядит наша программа, которая тебе позволит делать постоянно рассылки на десятки и сотни тысяч писем без каких-либо сервисов и постоянных доплат без каких-либо ежемесячных оплат. То есть ты приобрел один раз программу настроил ее и можешь по ней запускать постоянно рассылку и зарабатывать с помощью этого большие деньги. Теперь важный момент сначала нам нужно настроить профиль для этого мы когда зашли в программу нажимаем на кнопочку еще. Здесь мы нажимаем показать больше. Нам нужно здесь написать имя, адрес, компанию. но компанию можно и не писать. И обратный адрес. Причем обратите внимание, здесь сбоку есть кубики. Когда мы наводим на кубик, написано рандом. Это значит, что, например, когда мы будем писать не одно имя, а несколько. Ну, скажем, штук 10 имен. Или 50, или 5, неважно. То каждый раз когда программа будет отсылать письмо кому-то из вашей базы она будет в рандомном порядке подставлять имя в это письмо. Зачем вообще нужен этот рандом? Именно рандом самого письма помогает обходить спам фильтры. То есть чем рандомнее письмо тем больше людей получит его во входящее письмо а не в спам. И рандомным нужно делать все. Имя, адрес, обратный адрес, заголовок нашего сообщения, текст самого сообщения, даже наши ссылки. Как это делать я сейчас не буду рассказывать. Но самое главное я вас предупредил что нужно делать постоянно рандомный текст и заголовки и имя и email и обратный адрес и все по возможности. итак а теперь давайте быстренько заполним вот эту табличку. Так ну имя я нажимаю на кубик я ввел для примера просто 4 имени. Для того чтобы вы понимали рандомность имени можно сделать в отличие от букв где-то маленькие где-то большие. Где-то все буквы одинаковые такие же, но одна буква отличается. Где-то можно добавить какие-то знаки например знак восклицания или точку. То есть таким образом можно легко придумать сотню имен за пару минут. После этого просто нажимаете кнопку ОК. То же самое с адресом, то же самое со всем остальным. Нажимаете кубик и столбиком вводите свои email адреса, которые вы предварительно зарегистрировали. Я же сейчас для примера просто введу адрес своей действительной почты. В обратный адрес введу то же самое и те же самые имена. Теперь нажимаю кнопочку ОК ok. и теперь нам нужно настроить самое главное это SMTP. Для этого мы нажимаем настройки общие и здесь нам нужно настроить SMTP. Проходим во вторую вкладку нажимаем только через SMTP и теперь здесь нам нужно будет вбивать свои почтовые ящики. Но прежде чем вбивать SMTP, то есть почтовые ящики их нужно зарегистрировать. Можно это делать через браузер вручную, а можно это сделать на автомате через программу. Итак, я сначала буду регистрировать e mail адреса smile.ru. Чтобы регистрировать в данной программе автоматически аккаунты нужно нажать просто на кнопочку начать регистрация. Единственное что нужно делать в данной программе это вводить капчу. Но это дело также можно автоматизировать. Заходите просто в настройки и здесь есть распознавание капчи. Можно зарегистрироваться на сайте anti-kapcha.com или ru После этого когда там зарегистрировались. Вводите сюда свой ключ с того сервиса и нажимаете кнопочку применить и ОК. Таким образом программа будет на автомате вам регистрировать новые почтовые ящики и вам даже не нужно будет вводить капчу. Вот я сейчас зашел на сайт rucapture.com за 1000 капч здесь можно платить где-то от 18 рублей. Ну давайте округлим пускай за 1000 капч 20 рублей. То есть на 1000 капча это 1000 почтовых email за 20 рублей. Я считаю это очень круто и очень удобно. И таким образом у вас будут автоматически создаваться email адреса. Но если вдруг вы не будете покупать капчу, сейчас покажу как все это дело будет происходить. Здесь вы просто вставите везде галочки генерировать автоматически и нажимаете на синюю кнопочку начать регистрацию. Вот вышла первая капча, я ввожу ее. После этого нажимаю ⁇ Отправить ⁇ Второй раз вышла капча. Я ввел, нажимаю снова ⁇ Отправить ⁇ Третий раз вышла капча. Снова ввел, нажимаю ⁇ Отправить ⁇ Четвертый раз вышла капча, нажимаю ⁇ Отправить ⁇ Ну и давайте вот последняя, пятая капча. Кстати, когда вводите капчу, очень важно, где написаны маленькие буквы, там маленькие, где заглавные, там видите заглавные. Это пятая капча, я нажимаю ⁇ Отправить ⁇ все больше я не буду значит регистрировать сейчас email адреса. Я останавливаю нажимаю закрыть. После этого прохожу в графу аккаунты и вот дорогие друзья у меня 6 аккаунтов. Но почему 6 аккаунтов? На самом деле один аккаунт я создавал до этого и потом просто перезаписывал видеоролик поэтому один аккаунт здесь остался. Здесь видите электронная почта которая была создана. Здесь пароли. Если навести мышку на какую-нибудь почту, то видно регистрационные данные. Имя, фамилия, год рождения, электронная почта и пароль. Теперь нам надо эти почты зарегистрировать в нашей программе как SMTP. Итак мы вернулись в программу, заходим в настройки, нажимаем SMTP, здесь ставим только через SMTP. И здесь будем сейчас регистрировать наши почтовые ящики. Так smtp сервер мы вводим smtp.mail.ru, но это только для адресов именно Майла у Яндекса, у Гугла, у Яху свои smtp сервера. Здесь порт мы пишем 465 этот порт естественно только тоже для Майла. Авторизацию ставим e RFC 2554 шифрование SSL. Теперь где логин мы вписываем почту, там где пароль пишем пароль. Так вернулись в программу, здесь нажимаем правую кнопку мыши сохранить все аккаунты файл. Так вот наши аккаунты, сама почта и пароль от нее разделенный точка запятой. Я беру почту, копирую ее, вставляю сюда. Теперь беру пароль, копирую его и вставляю сюда. Автоматически наша почта сама подставилась в графу e-mail отправителя. Здесь важно подключенных к серверу потоков поставить один. Здесь задержка между письмами. Сколько нужно делать задержку перед отправкой. Важный момент что с одной почты mail мы будем отправлять 20 писем в час. Так как максимум это 30 в час. Вы конечно можете поставить и 10 тысяч в час или даже в минуту. Но таким образом ваши e-mail адреса быстро заблокируются. Но в принципе вы сделаете быструю рассылку. Это можно делать, когда вам необходимо сделать срочную рассылку. Так, я же ставлю 20 сообщений в час. Ну и так как 20 сообщений в час, то между ними получается будет промежуток 3 минуты. Это где-то 180 секунд. Поэтому я буду ставить здесь задержку 180 секунд. Здесь ставлю один. После одного письма задержка 180 секунд. Все, я настроил первый SMTP то есть первый почтовый ящик и нажимаю кнопку ОК. Теперь добавляю еще другие почты. Нажимаю на вот этот плюсик. Тут снова выбираем SMTP maile.ru. Тут ставим 465 порт. И авторизация та же самая, шифрование тоже самое, SSL. У нас будут различаться только почты, логины и пароли. Тут настройки абсолютно те же самые. Итак, вот я добавил 5 почтовых адресов. Теперь здесь мы нажимаем многопоточная рассылка. И у нас получается мы будем отсылать с нашей небольшой скоростью 100 писем в час. Так как у нас один ящик делает рассылку 20 сообщений в час. И так как у нас 5 почтовых ящиков то получается у нас 5 потоков. Итого 100 сообщений через эту программу вы на автомате можете сделать спокойно тысячи почтовых адресов и даже если ваша скорость будет стоять 20 сообщений в час то при регистрации тысячи почтовых адресов которые будет делаться также автоматически через предыдущую программу вам позволит рассылать тысяч сообщений в час. Так теперь когда мы все ввели нам нужно проверить все почтовые ящики. Но прежде чем проверить нам нужно все сохранить. Для этого мы нажимаем кнопочку ОК. Теперь нам нужно придумать тестовые сообщения. Вот это нужно стирать и ввести какой-то текст просто для того чтобы проверить наши почтовые ящики. Все я ввел тему и ввел текст. После этого я могу отправить пробную рассылку со всех почт на свой почтовый адрес. Для этого нам нужно зайти снова в настройки общие. Заходим в SMTP и здесь нажимаем на вот эту зеленую галочку. Здесь пишем свою почту на которую придут письма со всех этих пяти почтовых ящиков для того чтобы проверить наши аккаунты перед отправкой рассылки. Нажимаем начать проверку в данное время. Проверяется SMTP. уже проверен один аккаунт, второй, третий, четвертый и пятый. Все мы видим все аккаунты зеленые все у нас отлично. Теперь давайте зайдем на почту и посмотрим письмо которое мы сами себе отослали. И вот мы дорогие друзья видим что мы получили 5 писем с каждой почты. Обратите внимание я сделал в данной рассылке рандомным только имя. Видите везде имя отправителя разное так как я писал разные имена. А тема сообщения и сам текст одинаковый. Саму тему сообщения и сам текст тоже надо делать рандомным так же как и имя отправителя. Для того чтобы письма не попадали в спам. Это очень важно когда вы будете делать рассылку на тысячи, десять, тысяч, сто 10, тысяч или на миллион отправителей. Все теперь когда наши SMTP сервера проверены. Мы можем делать уже рассылку. Также, дорогие друзья, обратите внимание, что в настройках есть такая графа, как прокси. Сюда вбиваются прокси. Говоря простым языком, это поможет вам менять ваш IP-адрес, тем самым защитить ваш IP от бана и сделать более рандомную рассылку. Так как спам-фильтры будут видеть, что идут не только разные письма, но и отсылаются с разных IP-адресов. А теперь Большой бонус для тех кто досмотрел это видео до нынешнего момента перед отправкой когда вы поменяете свой IP адрес проверьте его обязательно на наличие в блэк листах. Существуют так называемые блэк листы у разных почтовых серверов. Поэтому вам сначала нужно посмотреть свой IP адрес с помощью сайта 2ip. .ua slash ru. Здесь копируйте свой адрес и заходите на сайт mxtoolbox.com. Здесь вставляйте свой адрес, выбирайте из списка Blacklist Check, то есть наличие в Blacklist. И после нажимаете на вот эту желтую кнопку, на надпись прямо. После этого вы проверяете, состоит ли ваш IP-адрес в Blacklist. Если ваш IP-адрес состоит хотя бы в двух-трех блэк листах то это уже может сказаться сильно на рассылке и все ваши письма могут уйти в спам. Поэтому именно этот бонус вам поможет предотвратить рассылку в спам. Вот например я сейчас поменял свой IP адрес и смотрите я не состою ни в одном блэк листе в черном списке. То есть все блэк листы зеленые все отлично. С этого IP адреса я могу спокойно делать рассылку не переживая. Поэтому каждый раз прежде чем делать рассылку проверяйте свой IP адрес на наличие в блэк листах. Конечно же друзья само сообщение нужно делать и красивым и адекватным и продавать то действие которое вам надо. То есть если вы продаете товар чтобы ваше письмо способствовало покупке. Соответственно здесь можно сделать не только текст, но и картинки вставлять, можно вставлять ссылки. Ссылку обязательно также меняйте, то есть делайте не одну ссылку на один товар, а на один и тот же товар делайте ссылок ну скажем 10 или 20 и также их между собой чередуйте, чтобы сохранялась максимум рандомность письма. И обязательно дорогие друзья в самом письме нужно сделать кнопочку на отписку. Для того чтобы если человек когда увидит в первый раз ваше письмо имел возможность нажать на кнопочку отписаться от рассылки. Для того чтобы ее вставить вам нужно нажать на кнопку вставить и ссылка отписаться. После этого здесь вы вбиваете адрес электронной почты на которую будет приходить ответ людей которые хотят отписаться от вашей рассылки. Здесь нажимаем кнопочку ОК и видим что у нас появилась ссылка на отписку. Мы ее можем опустить чуть пониже. Я бы советовал вам даже сделать такую ссылку не один раз в письме, а два или три раза. Наверху в середине и внизу для того чтобы если человек откроет ваше письмо нажал не спам а именно вот эту кнопку. Потому что для вас это критически важно. Так как если большое количество людей которым вы сделали рассылку будут нажимать кнопку отправить в спам а не отписаться по электронной почте. То ваша вся рассылка может уйти в спам. Но если человек нажал на эту кнопочку отписаться по электронной почте и на вашу почту пришли просьбы об отписке по вашей рассылке то будьте добры уберите вот эти почтовые адреса с вашей базы. Тем самым ваша база все время будет срезаться от ненужных людей. А конверсия открываемости писем будет повышаться и будут повышаться продажи и ваши заработки. То есть вы должны понять вы вытаскиваете с интернета базу скажем миллион людей и все время обтачиваете и обтачиваете и обтачиваете ее или тысячи людей абсолютно неважно. То есть остаются только те люди кому вы действительно интересны. Конечно же с опытом ваши рассылки будут становиться все лучше и лучше и конверсия и ваша прибыль сильно будет расти. Итак, когда мы уже все настроили, мы нажимаем на кнопочку адреса, и здесь мы можем либо скопировать вставить, либо выбрать файл наших email адресов. Я выбираю из файла. Выбрал ту email базу, которую я уже проверил. После этого можете нажать на рассылку и отправить. Итак, друг, а теперь самое интересное и самое приятное. Давай просто посчитаем. Я взял за x например базу 3 миллиона писем. На самом деле 3 миллиона писем в месяц это в среднем 100 тысяч писем в день, но в день можно собирать и не 100 тысяч. За день можно собрать все 3 миллиона писем и отправить их тоже можно за день. Но к примеру я взял что ты соберешь и отправишь такую базу за месяц. Из них 1 миллион просто ушел в спам. 1 миллион даже не открыл или просто не увидел данное письмо. Из трех миллионов остается только один. Возьму самую минимальную конверсию. Например полпроцента, Не один процент, а всего лишь половина процента. Из миллиона полпроцента это пять тысяч. Пять тысяч каких-то действий. Продаж или скачиваний или игры. неважно. И за каждое действие нам будут платить 25 рублей. Я взял самую минимальную сумму 25 рублей. Теперь просто мы берем 5000 умножаем на 25 рублей и получаем заработок в чистом виде 125 тысяч рублей. На самом деле Базу можно сделать рассылки намного и больше. Партнерку можно взять с выплатой не 25 рублей, а 100 рублей 200, 300 или 400 или 1000. Партнерки абсолютно разные и конверсия тоже может быть не 0,5% а 1% или 5. Вариантов по выплатам есть очень много по партнеркам тоже. На сегодняшний день две лучшие партнерки это EPN AliExpress и Action Pay ссылки на них кстати есть под этим видеороликом внизу. Регистрируйся по ссылкам становись моим рефералом и зарабатывай большие деньги. По поводу кстати других видов дохода вот здесь сейчас появилась картинка ты можешь кликнуть по ней и откроется другой видеоролик где я рассказываю какие виды заработков бывают и показываю все партнерские программы. Но сначала досмотри это видео до конца. Просто кликни по картинке, откроется еще одно окно. А ты просто продолжишь смотреть это видео до конца и потом можешь посмотреть уже другое видео. Так вот, дорогой друг, как мы можем поднять конверсию? Конечно же, будет зависеть от того, насколько грамотно ты составишь письмо. Но, например, ты в письме можешь делать не продажу, а предлагать зарегистрироваться в какой-то игре или сыграть в какую-то игру. Естественно, конверсия будет намного выше на бесплатное действие чем ежели на платные действия где нужно что-то купить. Если например ты собрал базу детей, которые играют в основном в игры и сделал по ней рассылку, то там конверсия может быть и 10 и 20 и 30 процентов запросто если сделаешь хорошее письмо. А сколько платит денег там? Давай посмотрим. Вот я сейчас зашел на сайт Action Pay. Это сайт в котором ты можешь зарегистрироваться и здесь выбирать любую партнерскую программу, которую ты сможешь подключить. Ну например смотри есть игры за которые платят до 400 рублей, есть игры за которые платят до 800 рублей, не 25, а 800, 400 абсолютно другие заработки чувствуешь разницу. То есть благодаря e email рассылки можно очень много зарабатывать, кто-то вам платит по 7 евро, кто-то по 2,5 доллара, кто-то по 2, ты уже будешь сам выбирать что тебе ближе по душе пробовать, экспериментировать и смотреть. А теперь друг у меня для тебя есть предложение. Я записал пошаговый курс со 100% гарантией окупаемости. В самом курсе я разбираю пошагово каждое действие. Курс может освоить любой неважно это школьник или даже пенсионер. В курсе я разбираю с самого начала как устанавливать программы, как их настроить и как ими пользоваться. Разбираем конкретно каждый шаг. И я тебя учу, как делать рассылку и обходить спам фильтры, и как зарабатывать на email рассылке. Любой человек может зарабатывать большие деньги на email рассылке. Как я говорил раньше, ты можешь заниматься партнерками, зарабатывать на них. Также ты можешь развивать собственный бизнес благодаря email рассылке. Причем неважно, это традиционный или бизнес в интернете. Также ты можешь делать рассылку для других бизнесменов. То есть ты можешь например собрать коммерческую базу email адресов. Например того же самого дубль и сделать рассылку по этой базе предложить им услуги своей рассылки это только малые примеры по заработку на самом деле их намного больше также в сам курс входят все программы которые я тебе показывал до этого и даже некоторые которые я еще не успел показать которые есть только в самом курсе. Итак друг курс стоит 9900 рублей выходит он 21 ноября 2016 года на самом деле даже бы если курс стоил 99 тысяч рублей или 990 тысяч рублей все равно данный курс окупается и стоит этих денег но он стоит всего лишь 9 900 но я также сделал специальную акцию для тех кто оплатит данный курс до его выхода то есть до 20 ноября 2016 года будет специальная цена 2900 рублей. И для тех кто будет приобретать данный курс с 20 ноября и до конца 2016 года цена составит 4900 рублей. Но и с нового года цена будет обычной 9900 рублей. Напомню что в данный курс входит весь софт абсолютно бесплатно. А также входит дополнительный софт, про который я даже не рассказывал в этом видеоролике. И который также необходим для массовой email рассылки и высоких заработков. Для того, чтобы оплатить данный курс, вам нужно пройти по ссылке внизу под этим видеороликом. Вы попадете на страницу Яндекс Яндекс.Денег здесь вы сможете приобрести данный курс в зависимости от даты когда вы будете покупать. Например если вы купите до конца этой недели до 20 ноября 2016 года то цена будет 2900 рублей. Ставите сюда курсор мыши пишите 2900 после этого в комментариях пишите обязательно свою почту именно на почту вы получите сам курс. Здесь же выбирайте форму оплаты. Вы можете оплатить либо с Яндекс денег, либо с любой банковской карты Mastercard, Maestra или Visa. После этого вводите номер карты, ее срок годности и ЦВВ. Это сзади карты три последние цифры. Комиссия тут составит буквально 29 рублей. После этого вы нажмете кнопочку перевести. И в скором времени вы получите курс по e-mail рассылки и сможете начать зарабатывать действительно большие деньги. Очень часто и очень многие в благодарность хотят мне постоянно отправить какие-то посылки или подарки. И дело в том что я не хотел раскрывать свой домашний московский адрес. Но так как я сам родился в Уфе и очень часто летаю и езжу в Уфу, то я здесь оставляю уфимский адрес для всех посылок и для всех подарков. Республика Башкортостан, город Уфа, улица Калинина, дом 4, офис 18, почтовый индекс 450044. Можете все свои подарки и все свои посылки присылать на данный адрес. Когда будут приходить посылки и подарки я буду снимать влоги и выкладывать на своем канале. Поэтому также можете использовать подарки как небольшую рекламу какого-то своего бизнеса сайта влога или еще чего-либо. Также дорогой друг помни что это видео я записывал на протяжении очень длительного времени. На самом деле у меня ушло намного больше чем 80 часов Поэтому обязательно в благодарность поставь лайк. Это там где большой палец вверх нарисован под этим видеороликом. Также если ты еще не подписан на мой канал то нажми на такую красную кнопочку подписаться прямо сейчас. На своем канале я рассказываю о том как зарабатывать в интернете и как раскручиваться в социальных сетях. А также еще даю много полезной информации. До нового года у меня цель набрать 10 тысяч подписчиков подписчиков и без тебя дорогой друг я не справлюсь никак. Поэтому если тебе не сложно если тебе нравятся мои видеоролики обязательно делись всеми видеороликами у себя в социальных сетях. Для этого просто под видеороликом Найди кнопочку поделиться и выбери те социальные сети в которых ты хочешь поделиться моими видеороликами. Ну и обязательно рассказывай своим близким друзьям о моем канале я уверен они будут тебе благодарны. Когда я наберу 10 тысяч подписчиков я устрою мега какой-нибудь интересный конкурс. Поэтому подпишись и принимай участие абсолютно бесплатно. И помни друг что любой может стать любым самое главное знать как. Ключ ко всему это информация. А на этом я напоминаю что с тобой был Артур Роуз и я прощаюсь до встречи в следующих видеоуроках. Пока-пока.